В колонии, хата под арестом и тишина. Для Постоянно. детей что-нибудь. Да. Ой, какой дядя добрый. А? Родной, уймись, займись недвижимостью. Это галстуки не твои. Здравствуйте, с вами снова Георгий Ураган. И Андрей Садо. Здравствуйте. Видный эксперт в вопросах недвижимости. И не только жилой, но именно о жилой. Я его сегодня пригласил поговорить. Направление работы жилой недвижимости городской возглавляет у нас именно Андрей. Так что ему и карта в руки. Спасибо. А пригласил я его поговорить, собственно, такую не самую веселую тему. Но интересно. Да, уж по-любому. Про квартиру господина Кузнецова. Если помните, был такой у нас министр финансов Московской области, от которого эта самая область Московская очень пострадала. Там, насколько я помню, десятки миллиардов были. Да, что-то там, там разговоры такие, были. у него 40, жена его на 11 еще хлопнула да. область. Но да. это если опираться на решение суда. И теперь область решила реализовать его имущество. Там это квартиры в городе, это загородные усадьбы. Но у него еще и за границей. Да, да. Пару домов уже... и в Куршевеле, я знаю, там у него пару, пару отелей. Пару отелей. Он вообще... успел стать хорошим инвестором. Слушай, вообще удивительно, стать... удивительно. Я да. думаю, его там, значит, не ждали, потому что курортные объекты недвижимости они не очень привлекают русских в качестве покупателей вот, отдельных особняков там, да, да Шале приедет, только все. Забьет гвоздями, там, досками, и вот оно как летом забитое стоит у него, так и зимой, если он не приедет, он никому его не отдаст. Ну, французы не отдадут ему. Вот да, но гостиницы 100%. гостиницы едва да. ли так можно использовать. Гостиницы да. они умудрились купить. Это там красивые, в общем-то, отели в Куршеведе. Не так много кушевели этой отелей. Да. Так что действительно явились такими знатными инвесторами. А Поэтому... мама говорила, иди чиновникам в Московскую область. Слушай, его Ты же в долго не выпускали. Но да. в конце концов понятно, что французы не будут долго удерживать русского, которого так хотят увидеть дома. А квартиры они успели реализовать его, которые были изначально изъяты? Потому что история уже долгая. Слушай, больше десяти вот, лет. Получается, что вообще-то и нет. Я посмотрел на его загородный дом. Конечно, все устаревает, конечно, все ушаталось сзади. Более 10 лет, что все это стоит. Еще и руку приложили те, кто проводили обыск к тому, чтобы нанести ну, разрушение. Сдался. Но не такой знаешь, олигархический дом. Я вот, честно говоря, даже не понимаю про Крушевель. Вот есть эти гостиницы стоят, и если они сейчас тоже под арестом, ну или, по крайней мере, их текущий собственник в лице Кузнецова не способен инвестировать в них, угу. ими управлять там из за колючей проволоки, из за решетки, то французы этому едва ли рады. Однозначно. Для французов самое главное, кто платит налоги, да, и чем и они там больше экономят Франции, тем, турпотоки. тем лучше. Турпотоки. У меня такое впечатление, что так долго французы едва ли ждут. У меня такое впечатление, что французы давно уже разобрались с этим совсем. Ну и всеми силами это должны отместить. И я вот услышал мнение такое от чиновника Московской области, что еще побьемся мы. Разговор не о том, что все вернем, а вот что-то, может быть, и вернем. Вот такие я слышу слова. Да, они мечтают об очередном походе на Париж, чтобы все да. вернуть в российскую казну. Слушай, ну, у человека был хороший актив. Конечно, если с этим да. активом никак не работать, то кончится все не здорово, а виноват будет кто? Виноват будет опять он. Но нам, обычным людям, а особенно вот жителям Московской области, им-то ни холодно, ни жарко, кто виноват, он виноват там на такие суммы, что хрен да. он когда их вернет? Так Огромный что, он, может быть, лучше думать, как побольше вернуть этой самой области, да? Самое удивительное, что несмотря на то, что этому событию уже больше десяти лет, квартира на торги не выставляется. Хотя логично, имея исполнительное производство, и желание взыскать и вернуть нашим добросовестным жителям Московской области хоть какие-то деньги на строительство какого-нибудь пешеходного моста через железную дорогу, которая постоянно для что-нибудь, да, детскую площадку никто эту квартиру на торги не выставляет. Проще выставить на торги квартиры в центре Москвы. Золотая миля, дом на Остоженке, половина четвертого этажа апартаменты бывшего министра финансов Московской области. Да, хотя процесс несложный. В колонии да. Хата под арестом, и тишина. А вот гляну в стороны, гроб спокойничком летает над крестами. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Ну, да. И ничего да. не происходит. Никто судебным приставом писем не пишет. Обращений и заявлений не посылает. Возникает я... вопрос, а хотят ли вообще русские вернуть, войны? Да, русские, <свят> вернуть эти деньги обратно в козу Московской области? Слушай, квартира <свят> стоит под запретом на совершение сделок, до сих пор принадлежит Кузнецову. Я вообще, знаешь, там начал путаться, посмотрел вот этот ролик, они заходят, какой красивый фасад. Я думаю, Пожарский 10. Посмотрел повнимательней Пожарский 12, а говорят, понимаешь, про Остоженку 7. И вот я к своему стыду только сейчас вот узнал, что, кажется, Остоженка 7. Вот так с фланга заходит и выходит на Пожарский, и такого адреса Пожарский 12, он только на доме написан. На самом деле там это как раз Остоженка 7 и есть. Это такие... Два дома, которые даже исторически относились к одному этапу. 1898 год. Вторая часть это 1905-1910 год. Перелом веков, предверие революции. Два вполне достойных дома появляются. Знаешь что? Несовременный ЖК. Да. А вроде золотая мира, но там есть что и подороже. Там казинец понастроил. Понимаешь? Там Росгрупп собак, или... что только не понастроили. Да там вообще много достойных объектов, да. а мы тут говорим о каком-то доме, дореволюционном. Дореволюционном. Слушай, даже если реконструкция, доходным. она не спасает так реконструкцию, подземный паркинг-то от реконструкции обычно не появляется. Слушай, бывший доходный дом, это у тебя большое, огромное ограничение по планировкам, да, да. слушай, ну это такие стены такие толстые, это вот, это может быть памятник. Это безусловно. Красотища Иногда даже лестницы или перила, или липнина внутри помещения. Что да. ты с ней сделать не можешь? Это ограничение для человека, который реально любит тратить деньги. Да и люди, ограничения, а которые деньги. там живут, ограниченные, да. допустим, люди, ничего ты не сделаешь это не люди Новые формации, не те, которые с тобой одновременно купили. Но почему-то Кузнецов, видишь, честно сказать, было бы у него 40 миллиардов. По меркам Тщеславия он выбрал не тот адрес, бы хотел бы светить. Да, знаешь... Причем даже интересно, почему объект позиционировался именно как Пожарский. Потому что в кругу специалистов мы знаем, где Пожарский. Но публичные люди прекрасно реагируют на Остоженку. Пожарский может им ничего не сказать о месторасположении объекта. Ага. А я так понимаю, все-таки они хотели донести что-то до публики. Стоженко бы получал более громогласно. Но за миллиард он мог бы, конечно же, приобрести что-то более знаковое. Возможно, даже свой собственный особняк там же в центре. Да, я бы, хоть он и небольшой, вот именно та часть, которая по-жарски, да, всего на 26 квартир, но клубным домом я бы его не назвал. Красивый, конечно, влюбиться можно в такие фасады. Не самое дорогое решение, согласен. Мы заходим вовнутрь с директором агентства по элитной недвижимости. Если на клетке со львом... «Написано, Буйвол, не верь глазам своим». Вот чему нас учил Козьма Прудков. достаточно. Вот это вот какой-то непонятный директор агентства недвижимости. Я посмотрел агентство, тоже никогда не слышал. И вот этот Алексей сделал замечание о счетчиках. «Счетчики достаточно старые, такое чувство, что их меняли лет 20 назад. Такое ретро, редко встреча сейчас такое. Назовем его специалистом. Да, да, электрик, электрик. Причем замечание, то в пользу Кузнецова. То есть человек скромный, да. счетчики дореволюционные, можно сказать, как и дом. Вот не задача. Вот нормальные. Ну, правда, не супер, но нормальные обычные счетчики. Денег, что ли, у министра финансов не хватило непонятно. Интересно было бы, если бы счетчики были адаптированы. На более низкий тариф, с занижением. Вот это было бы совсем, конечно, же. Мы сразу делали опись имущества, когда ее принимали. Соответственно, она в том состоянии, в котором племянник ее нам передал. Просторный холл с колоннами, каменные светильники. На мраморном полу разбросаны коробки от дорогих аксессуаров. Рабочий кабинет бывшего министра выполнен в английском стиле. Тяжелая мебель, текстиль внушительных размеров, сейф на котором трогательные рождественские игрушки. Вот удивительно. Что правительство Московской области не довело до запустения вот эту квартиру, как умудрилось добиться этого, с загородным домом и придомовым участком. Я думаю, что есть предположение, что, скорее всего, никто на эту квартиру особо и не позарился. Видимо, загородный дом вызывал большее желание у кого-то. И какой, с вами наезд. Кабинет бывшего министра, когда Но... они сами говорят, что жил там его жил племянник. Племянник. Абсолютно верно. Какой кабинет, министр? Или он там к племяннику приходил покабинетить? Следующую комнату, сопровождающую нас директор агентства по продажам элитной недвижимости, определил как гостиную-переговорную. Ее пытались выполнить в средиземноморском стиле, для чего декорировали потолок деревом и украсили тематическими пейзажами. Ну почему пытались? По-моему, не только пытались, у них по-моему, получилось даже. Я думаю, что это в свое время работало, текла вода, был фонтан. Так это пластик, да, да. гипсокартон. Да. Вот зачем они так себя ведут? То люстру они начнут качать, да, придираются ко всему, книжки не те, Все ищут, чем бы его там укорить. Галстуки им не понравится. Да. Им, по-моему, так вот, золотой унитаз не подходит плохо. Гипсокартон вообще отвратительно, бескучится, да? да. даже какой-то новый материал они придумали, называется пластиковый гипсокартон. Так это пластик, да. гипсокартон. Даже я, китайцы вот, до такого не додумались. Я тебе так скажу, и это они говорят про фонтанчик с водой, то есть да. ты приходишь попить водичку, а оно из гипсокартона, так гипсокартон, он же не влагостойкий, он же стёк бы. Кухня или столовая совмещает в себе несколько стилей: японский, китайский и итальянский. Эксперт по недвижимости отмечает эклектику во всем, даже в подборе качественной антикварной мебели. Через кухню можно попасть в роскошную мраморную ванную комнату с мозаикой на стенах и большими витражами. Алексей Вьюрков сразу предупреждает, что воду здесь давно не включали, джакузи течет. Ну, это, откровенно говоря, все мелочи жизни. Позовите сантехника. Любой, даже местный сантехник, все там ВИК починит. Нет никакой там проблемы. Мы рискнули заглянуть в плотяной шкаф в надежде обнаружить ценные предметы или антиквариат. Тут ну, серьезная коллекция галстуков. Первый, да, я думаю, даже ее сложно, кстати, поднять. Килограмм пять галстуков. На двух вешалках 10 килограмм галстуков дорогих брендов. Риэлтор в шутку пытается подсчитать, сколько можно выручить с их продажи на нишевых сайтах. Получается около 20 тысяч долларов. Но заместитель министра предлагает вернуть аксессуары владельцу вместе с сорочками. «Ой, какой дядя добрый, а, смотри. Это сон какой-то. Минуточку. Зачем еще этот банкет оплачивать будет что это там он решил вернуть там либо эти предметы и правда принадлежат тасать племяннику либо бывшему замминистра кузнецову либо они уйдут с торгов с молотка вот третьего не дано вот то что сейчас там новый какой-то тоже замминистра московской области распоряжается чужим имуществом но все странно звучит даже странный, в непонятно. ролике была история про вот то что Часть уйдет с молотка, что там предмет искусства. Я тут нет, прям взял и подарил. Я думаю, что публика не состоит по поводу галстуков, которые висят там 10 лет. И не реализуется. Риелтор. Странно, что они не сказали, что галстуки имеют стоимость по 1000 долларов каждый. А ты видел, какой ушлый риелтор? Сразу понял, что сколько стоит. Говорит, я знаю сайт, разместим там, вам продадим. Быстро провел оценку квартиры. Все сообразил, как продать? Все. Родной, уймись. «Займись недвижимостью», как ты, собственно, изначально и заявлялся. Это галстуки не твои. Хотя они не двигаются 10 лет. но Да. Гостиная в дворцовом стиле, лепнина на потолке, позолота и хрусталь. Только через нее можно попасть в спальню. Ну, вы знаете, меня сложно таким удивить. Мы называем такой стиль... Дворцовый или иногда за глаза внутри себя назовем «Здравствуй, царень». Часто на сегодняшний момент не очень понятно, как жили люди, конечно, еще недавно совсем. Ну что, здравствуй, риэлтор, а? Есть у тебя какие-нибудь манеры вообще человеческие? Откуда ты взялся такой «немедленно прекрати заглядывать в чужие шкафы»? Особенно в шкафы чиновников. Да, это, это вообще крайне неприлично и даже он... опасно, я Найди бы сказал. Очень много денег. Да. Да. На стене картина, которая, по мнению экспертов, выбивается из интерьера комнаты. Пока мы гуляли по коридорам мини версаля в столичной квартире, Алексей Вьюрков приподнял полотно, чтобы посмотреть, нет ли за ним сейфа или изъяна на стене. И был приятно удивлен. Это музейная работа. Художник 19 века Шелковый, нам удалось посмотреть на обратной стороне холста, там есть подпись. Это прямо сейчас вы посмотрели? Только что, да. Картина будет передана в подмосковный музей имени Пушкина. Что вообще происходит сейчас? Может, это как картина? Куда вы смотрели раньше? Решили какого-то в музей Еще странно, что прямо сейчас не завернули и не унесли. Куда решили сразу, куда девать картину? Не да. зря. Удачно зашли, да? Очень. <звучит> Это я удачно зашел. Была же очень интересная история с Рыболовлевым, который да. приобрел картину Давинчи на аукционе, а потом да. перепродал ее в четыре раза. Так вот, оказалось чудом, что человек, который изначально эту картину купил за 50 долларов где-то на блошином рынке, очень долгое время не знал, что это картина да Винчи. Даже относил в музей, музей сказал: это какая-то подделка неизвестного автора. А в конце концов, после того, как приобрел Рыболовлев, провел экспертизу, оказалось, это действительно картина да Винчи за 100 миллионов долларов. Счастливый человек продал ее за 100 миллионов долларов Рыболовлеву, ну а тот продал ее на аукционе там, за 400, насколько я помню. Вот, возможно, там такие же специалисты оказались, которые 10 лет не могли определить специалиста. И вдруг вот. И что. вдруг это а -а -а. великая картина великого художника. Надеемся, не Айвазовского. Точно. Хотя а морем. Же, тут варианта два: либо, а -а -а. либо Куинжи, либо Да Винчи. Либо Куинджи, либо Да Винчи. Вот что делать с остальным наследием Алексея Кузнецова и его супруги пока неизвестно. Так можно, риэлтор у вас там ходит, который и в знает. Скупчиков знает. Сайты и знает специальный. DarkNet он король. Ему поручите, он совсем там у вас справится, ребят. В квартире вообще оказались специалисты и по стройматериалам, и по одежде, и по картинам. Собственники пытались сделать некое подобие прямо Версаля, потому что сделано круговое движение в квартире и очень не. Ну, неуютная, неправильная планировка. Учитывая стоимость этой квартиры и локацию и уровень дома, я думаю, что 1100 за метр здесь должно быть рублей заложено. Соответственно, если это 300 метров, то это порядка 30 миллионов, наверное. 30 миллионов рублей уйдет только на один ремонт. Категорически я совсем с этим не согласен. Во-первых, многое из того, что я увидел, Вовсе никакой ценности не утратило, Достаточно. и шейка не утратила. Все-таки вкус у них, безусловно, был у этой семьи, когда они составляли свои коллекции. Это, мне кажется, что заявленные цифры по ремонту – это тоже перебор для данной квартиры. Да. Это все-таки не самый дорогой дом. С душой, добротный там. Прекрасная локация, фасад уникальный, да. нельзя не влюбиться. Если бы не жуткие вот кондиционеры, это но не топ-топ, да. То есть здесь надо без ориентира на самого дорогого покупателя делать. С планировкой квартиры не знаком, но допускаю, что она не самая удачная, потому что все-таки она навязана тем, что уже было этими капитальными мощными конструкциями и стенами и вообще это был доходный дом. И что они там из этих бывших комнатушек доходного дома сейчас понарезали? Я не берусь предполагать. Требования сегодняшнего покупателя квартиры, конечно, значительно уступает. Да. Надо ли говорить, что за последние десятилетие вот недвижимость вторичного рынка и объекта объекта она в цене уступила. Если Валент. в валютном выражении она упала раза в два, и вот только сейчас начинает как-то подтягиваться, да, с укреплением еще и рубля. Кучу. Алексей Чумалов утверждает, для того, чтобы продать 300-метровую квартиру, тут придется выкинуть все, кроме паркета. Эй, тормози, тормози, мы видим, что потолок вполне себе ничего. Ванна, вообще ванная приличная, да. с окном, мебель, вот даже вы мебель признали антикварной и очень даже дорогой. А вот выкидывать – иди дома у себя там что-нибудь выкидывай, что тебе вздумается. Саму же квартиру министра на Остоженке в доме 1910 года эксперт оценил в 120-130 миллионов рублей. И удивительная, кстати, цена. Только галстуки потянули на 2 миллиона рублей. Непонятные мне кажется, стоимости. что у нас есть несколько человек, которым мы вот сейчас позвоним, они подъедут и квартиру эту по вот этой вот цене просто заберут. заберут. Тихенько, молча, попросит шахматы оставить. Антикварную мебель, позолоченные столовые приборы, статуэтки из мурановского стекла, если они не окажутся предметами искусства, пустят с молотка. Все вещи требуют реставрации. Семейная чита кузнецов булок коллекционировала буквально все. Посуду, мебель, картины, предметы старинные искусства. И надо сказать, что коллекции их завораживают меня. Так и хочется сказать, ребята, шепните, где будет у вас там с молотка, у вас там аукцион. Ну, понятно, Андрюш, что у этого молотка звон Нам с тобой не увидать, да. Десять да. а лет. Мне нравится, просто некоторые предметы, я просто влюбился. Скажешь, Конечно, ну да, шахматную фигурку одну надо починить, это безобразие. Да, ну, вообще, это крайне непонятно. Человек сидит, решение да. есть, объекты не реализуют. В общем, неплохая такая квартирка для министра финансов Московской области и для его жены. Но, конечно, никак она не тянет на уровень. человека, укравшего 40 миллиардов, и жена его еще вроде как 11 по решению суда считается. Неудивительно, что Это в этой квартире жил племянник. Никому она была не нужна. Возможно, истинная квартира... Министра Московской области будет найдена еще через 10 лет. двух 2000 метров. Но она никогда не будет лет показывать. Лет через 40, она выйдет тоже на продажу. Да. Ну слушай, ну с квартирой все не так плохо, как с загородным домом. Там вообще. Там люди повеселились, да. Ходит прям специально. Говорит, мы сейчас продавать его будем. Вот крыса валяется. Говорит. В домашнем кинотеатре на полу находим мертвую мышь. Везде валяется стекло. Мы идем мимо разбитой финской сауны. Ну, убери, стекло. Тяжело за 10 лет убрать стекло. создается впечатление, что Толик Кузнецов жил. И везде валялось стекло, крыса дохлая лежала. Это рататуй, как они сказали. Толик кто-то другой довел до вот этого состояния. Теперь ходит и ругает. Предпродажная такая, знаешь, рекламная да, кампания. Да. На этом, пожалуй, все про дом бывшего министра финансов Пожелаем Московской области, Кузнецова. Да. Скорейшего возвращения денег в казну Московской области. Но, ну, возможно, понадобится еще 10 лет. Ну, видишь, пока не продают, может быть, решили все-таки вернуть. Может быть, вар-французы что-то вернут? Да, они. После саммита. Вполне возможно. Ну что ж, спасибо, друзья, сегодня с вами были Андрей Садо и Георгий Ураган. До следующих встреч. Всего доброго.